ты еще что за танец? Ты умеешь делать волну? Ну же, давай! Будешь? Я буду усердно учиться. Я встречу какую-нибудь милую девушку. Благодарю. И женюсь на ней. Я же такая милая! Я ненавижу экзамен. А еще я еще ненавижу директора ЧХВ. Себя я тоже ненавижу. Почему я должен петь? Это не потому, что я тупой. Школа такая.